Итак, что еще нам важно? Нам важно понять, что же такое потребность? Что это такое? Вот. Потребность – это актуальная нужда какого-то элемента психики. Вот. Эта, эта нужда – это то, что э, говорит о том, что нужно взять энергию либо информацию. То есть какой-то дефицит у вас есть, вы взаимодействуете с людьми, взаимодействуете взаимодействуете в ситуации, и во время взаимодействия Тело прежде всего сообщает через сигнал, через ощущение, что вам хочется в данный момент. Это и есть потребность. Если вы удовлетворяете свою потребность, вы получаете энергию и информацию. То есть вы тогда можете общество принять. То есть метафорично так, мы танцуем, в, в этой жизни танец с реальностью. И реальность нас ведет как-то. И если мы воспринимаем своим телом и своим сознанием, куда оно нас направляет, там, вправо, влево, там, покружиться, прыгнуть, там, хлопнуть, мы тогда живем свою жизнь и действуем эффективно. То есть наша задача – сонастроиться с реальностью вот, и танцевать с ней гармоничный танец. Потребности – это и есть сонастройка с реальностью. Вот нам что-то хочется в данный момент, и наше тело сообщает, что реальность повернулась там, не знаю, боком. Реальность сказала – хлопни. Реальность сказала – поешь, попей, поспи, скажи это. И тело – это э, самый главный наш союзник для того, чтобы понять, что в жизни делать и чего не делать. Большинство людей проблема сегодня заключается в том, что наш ум нифига не воспринимает реальность. Как будто мы отделяемся каким-то панцирем. Вот мы как будто сидим в БТР, реальность говорит там, сделай шаг вперед. А в БТРи не слышно этого ничего. Это тогда, когда есть какие-то концепции, установки, которые мы будем сейчас обсуждать, которые мешают услышать, ну, а что это, собственно, делать? Что делать в отношении, что сейчас делать там, в каком-то бизнесе, например. Как с родителями взаимодействовать. Начинать какой-то проект, не начинать. Покупать эту вещь или не покупать. Реальность всегда сообщает через ощущения в нашем теле. Я думаю, что у каждого было, например, вы покупали какую-то вещь, а тело, а тело в этот момент напрягалось как-то, оно сопротивлялось, было ощущение какой-то тяжести, чего-то неприятного. Но мы все равно покупали, потому что мозг говорил, это круто, будешь классным мужиком, или это модно, или ну мне же надо что-то купить. То есть, понимаете? В теле есть изначальное как бы, знание о том, что делать, что не делать. Ум – это всегда тот, кто предлагает гипотезы. И гипотезы нужно проверять. Ум предлагает некоторые предположения. И он хорош для того, чтобы анализировать, синтезировать, читать, писать, работать с цифрами. Но он не определяет потребности. Ум не для этого. А мы зачастую, ну, скажем так, по своему незнанию, опираемся на какие-то предположения ума, вместо того, чтобы довериться телу. оно сразу говорит там, да, нет. Я думаю, что если мы говорим о потребностях самых таких базовых, ну, у всех более-менее с этим все в порядке. Но как только доходит дело до потребностей, связанных с отношениями, связанных с реализацией, с образованием, с развитием, там начинается полный бардак. Потому что с базовыми потребностями, я думаю, что мало кто из нас будет сомневаться, хочет он сейчас в туалет или нет, по-маленькому или по-большому. Тело оно очень четко сообщает, что и как.